Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты Vator 7.3 и настройку Wi-Fi сети. Для настройки подключения Wi-Fi сети на кассовом аппарате Vator 7.3 необходимо войти в настройки кассового аппарата, выбрать Wi-Fi, из списка сетей выбрать необходимую вам, ввести пароль этой сети.